Привет, друзья! Наша компания построила административное здание футбольного манежа в городе Белгороде, возле ботанического сада. Сейчас мы приступили к этапу отделки фасада, и на примере этого объекта я хочу рассказать как можно более детально о такой технологии навесного вентилируемого фасада, это навесной клинкер. Как вам известно, вентилируемый фасад состоит из подсистемы и облицовочного материала также с утеплением. В данном случае под применяется Ronson 500 и клинкерная плитка Штройер. Тут на этом объекте два цвета, применяются темно-коричневый и классический красный кирпич. Монтаж фасада на стену производится следующим образом. В данном случае стена из газобетона, на нее закрепляются несущие кронштейны. Далее стена покрывается слоем минваты минвата прижимается тарельчатыми дюбелями прибивается к стене поверх минваты устанавливается влага и ветрозащитная паропроницаемая мембрана так как это объект общественный здесь мембрана или пленка применяется не горючая НГ марки фиброизол через минвату и через пленку торчат кронштейны на кронштейны устанавливается так называемый ползун или элемент, который выравнивает под систему. То есть он двигается на кронштейне, позволяя выставить идеально ровную стену. На эти ползуны уже устанавливается вертикальный профиль, который на себе несет горизонтальный профиль. Сюда уже в горизонтальные профили монтируется плитка. Более подробно о составе такой системы вы можете посмотреть в документации производителя под системы, называется Ronson 500. Весь монтаж производится без мокрых процессов, только механическим путем, заклепки и болтовые соединения. В местах оконных проемов также устанавливаются оконные отливы, которые крепятся к этой же по системе заклепками. Плитка устанавливается на такую по подсистему очень простым способом. Она ставится на нижний ряд и далее забивается и подбивается молотком в свой ряд. Это очень быстрый и упрощенный монтаж. Когда плитка установлена в ряд, сверху здесь есть небольшой проем, в котором загибается ушко и дополнительно плитку удерживает от какого-либо скольжения, движения. Благодаря специально разработанной форме плитки такой фасад не имеет открытого шва, то есть все швы закрыты самой плиточкой. Это устраняет необходимость в затирке швов, очищает внутреннюю часть фасада от проникновения воды. Клинкерная плитка штроер поставляется на объект на поддонах, а поддоны в свою очередь упакованы вот такие вот небольшие пачки. Их легко носить, легко поднимать. Это упрощает работу значительно. Для формирования внешнего угла здания плитка подрезается под 45 градусов прямо на объекте и формирует вот такой вот угол. Усиление под подсистемы. Существуют специальные Z-профиля специально для участков наружного угла. На плитке есть два выступа монтажных и... Если на фасаде появляется такое место, где нужно не полную высоту плитки, как, например, здесь над дверью, плитку можно разрезать, разрезать вдоль и установить только половинку плитки в такой же, в этот же профиль несущий. Таким же образом, подпиливая плитку под 45 градусов, мы формируем и внутренний угол. В местах соединения плиток на углу Используется угловой элемент, который плитку, каждую плиточку соединяет между собой, увеличивая жесткость конструкции. Вставляется по паз плитки. Фасадная система Ronson 500 продумана до мелочей. Например, здесь присутствуют такие элементы, как температурный элемент, компенсирующий в случае изменения... Геометрии, небольшого изменения геометрии подсистемы во время нагревания или охлаждения. Все эти места, все эти движения фасада компенсируются вот такими вот деталями. Благодаря такой технологии можно воспроизвести идеальный внешний вид кирпичной кладки, при этом сохранив все преимущества навесного вентилируемого фасада. Фасад с такой плиткой значительно легче кирпичной кладки, не требует фундамента. Нагрузка фасада распределяется равномерно по всей стене. Это упрощает проектирование и снижает стоимость всего здания. Здесь нет при монтаже никаких мокрых процессов, нет строительного раствора и затирки. Таким образом, никогда не будет высылов, которые могут испортить внешний вид любого здания надолго. И монтаж можно производить в любое время года, вне зависимости от температуры и влажности воздуха. Сейчас около 4 градусов, и работы успешно проводим. Это значительно упрощает строительное планирование, так как вы не привязаны к сезонности и погоде. Отсутствие строительного раствора и затирки, также снижает возможные проблемы с качеством самих материалов, их здесь просто нет, не в чем ошибиться, и снижает требования к квалификации работников. Шов закрывается самой конструкцией плитки, это ускоряет проведение работ, так как в принципе затирать тут нечего. А так как нет швов, то они естественно и не растрескаются, и не будет такой ситуации когда влага проникает в фасад, начинает его при замерзании разрывать, разрушать и кирпич, и шов, и так далее. В таком фасаде такие проблемы исключены. Важнейшее преимущество такой технологии фасада в том, что во многом устраняется человеческий фактор. И намного проще найти и обучить работников, которые выполнят всю работу просто по инструкции. При таком подходе ошибки, возможные в строительстве, устраняются еще до возникновения. Либо если вдруг что-то пошло не так, очень легко такой фасад исправить, не доводя до критических моментов. Если говорить именно о клинкере, то клинкерная плитка, так как она в принципе небольшая, она значительно дешевле и легче клинкерного кирпича это удешевляет стоимость отделки здания и снижает расходы на логистику стройматериалов также вместо клинкерной плитки можно использовать бетонную плитку такой же формы окрашенную в массе которая воспроизводит внешний вид клинкера но значительно дешевле и во время Проведение работ и после, проведения, и после завершения объекта любой участок фасада можно легко разобрать, если, например, нужно проложить какие-то коммуникации за фасадом, закрепить строительные леса, что-то исправить или заменить какой-то участок. Благодаря самой конструкции вентилируемого фасада на здании можно сочетать различные материалы, разбавить внешний вид кирпичной кладки, например, фиброцементными панелями, или фиброцементным сайдингом, или любым другим фасадным материалом, и использовать навесные архитектурные элементы, например, из стеклофибробетона. Такой фасад подходит для отделки новых зданий, и для реконструкции и утепления существующих старых зданий и может применяться клинкерная плитка и подсистема ronson 500 могут применяться на зданиях в 75 метров высотой приходите в офис Latitude, латитуда мы покажем вам наглядно любые фасадные материалы как они монтируются какие есть цвета размеры проконсультируем подробно по технической части по стоимости по ассортименту также на сайте latitudo.org вы можете посмотреть ассортимент фасадных материалов с форматами, с ценами, там очень подробно все расписано. Кем бы вы ни были, заказчик или архитектор или подрядная организация, мы рады сотрудничать со всеми и можем реализовать проект практически любой сложности.